Приветствую вас, львы! Поздравляю вас с наступившим месяцем! Сегодня мы посмотрим, что же ожидает вас в мае по основным его сферам. В этот месяц мы все входим в коридоре затмений, который начался с 30 апреля и будет он до 16 мая хочу сказать, что в вашей жизни в течение этого коридора затмений могут произойти ну, скорее всего, что они произойдут серьезные изменения очень важные, серьезные и такие, от которых уже уйти нельзя, судьбоносные. Скорее всего, что это будет связано с вашей сферой дома, семьи, карьеры, статусом. Ну, я готовила ранее прогноз по коридору затмений, кому интересно, тот может посмотреть, я оставлю на него ссылочку. Ну, а с чем же вы вступаете в этот период? Давайте посмотрим. Ну, так, начало мающий метод голоски апреля. Тут у вас по восьмому дому какие-то могли быть приятные события. Восьмой дом это дом секса, это дом э, денег-партнера, возможно, какие-то денежки получали, то есть от чего-то. Ну, то есть получили какие-то приятные для себя ценности. То, что вы хотели, то вы получили. Получили от этого радость, удовольствие. Теперь со второго числа, со второго числа Венера переходит из рыб. Из вашего восьмого ваш девятый. Девятый дом у нас это что? Это заграница, это дальние поездки, дальние путешествия, это все, что связано с иностранцами. Ну и поскольку Венера там, Венера это любовь, она приобретает, ну, во-первых, там оттенок овна это завоевание, это желание действовать активно. То есть могут возникнуть с кем-то, либо отношения издалека, либо они могут иметь вот такой вот характер. Еще девятый дом знать он может быть связан с нашим мировоззрением, с нашей философией, ну, может быть, а также еще с получением высшего образования. Вот по этим темам у вас могут быть еще интересные связи. Может быть, укрепление каких-то любовных взаимоотношений за рубежом. Или как-то вы будете больше проявлять напористости. Именно с вашей стороны будет больше. Хотя, кто знает, может быть, и с той стороны тоже проявят такой же самый темперамент. Но ну, вот как раз вот любовь, ваша любовь, она далеко. Вот так вот. Ваши денежки, кстати, тоже, поскольку Венера, она еще и финансы означает, поэтому они тоже где-то далеко. Еще сам по себе Овен, он, он знак достаточно идеалистичный, поэтому ваши чувства могут тоже носить очень такой открытый идеалистичный характер. С, 30, с 3 по 9 марта будет, наверное, последний в этом месяце благоприятный период для того, чтобы решать какие-то очень важные вопросы, договориться, что-то связанное, ну, примириться, договориться, какие-то там контракты подписать, вплоть до того, что может быть даже должность поменять, ну вот до 9 числа максимум. После 9 у нас... Меркурий становится ретроградным Меркурий у нас связан с документацией, с письмами, с дорогами, с передвижениями с чем еще, ну, в общем-то, с любой информацией. Так вот, его ретроградность указывает на то, что в течение всего месяца, вплоть до 3 июня, вы часто будете к чему-то возвращаться. Информация может путаться, что-то нужно будет менять, перестраивать, переделывать. Ну, то есть это время работы с чем-то из прошлого, с тем, что вы уже имеете вот на момент здесь и сейчас. Меркурий для вас будет находиться так, в одиннадцатом доме. Это дом дружбы. Ну, в самом лучшем варианте, может быть, с кем-то из друзей захотите встретиться, увидеть кого давно не видели, поболтать, может быть, вместе куда-то съездить, пообщаться. Ну, вот в таком варианте. Еще Юпитер перейдет в ваш тоже девятый дом. Значит, смотрите, там, где Юпитер, он всегда дает расширение, всегда дает какие-то новые возможности, желание чего-то достичь. И не только желание, но и силу дает решительность. Ну, девятый дом это что? Это за граница. То есть, может быть, вы начнете подумывать о том, чтобы куда-то переехать. Как осуществить это намерение? Или будут, будут какие-то планы, связанные с людьми издалека? Ну вот, а получение высшего образования. Захотите еще пойти там чему-то, ну, кто-то захочет поступить куда-то. Ну вот, в таком плане. У кого-то произойдет расширение мировоззрения, может быть, смена мировоззрения. причем оно может стать, скорее всего, знаете, таким более, может быть, агрессивным, вот, знаете, как будто бы потрясительное что ли, у вас больше появится. Ну вот интересный такой, может быть, период в вашей жизни, поскольку Юпитер зашел туда не на пять минут, он там пробудет достаточно приличное время. Так, ну, 16 числа произойдет лунное затмение в Скорпионе. Ну, в общем-то, какие-то свои долги вы закроете, скорее всего. Ну, большинство из вас по теме семьи, дома и карьеры. Ну, что будет, то уже будет. Примите это какие. Главное, именно в эти дни, там, 15, 16, не принимайте никаких важных решений. Постарайтесь быть максимально сдержанными. Еще с 12 по 17 будет наблюдаться действие, то есть параллельно будет действие такого аспекта, как соединение Марса и Нептуна в рыбах. Ну, опять же, смотрите, рыбы для вас это восьмой дом. Восьмой дом это чужие финансы. Значит, смотрите, можете натолкнуться на мошенников. Вам прям очень не рекомендую никакие такие действия, поскольку можете очень жестоко просчитаться. Поскольку этот дом еще связан с опасными ситуациями, то смотрите, будьте осторожны с жидкостями. Ну, здесь идет, как и алкоголь, ну вообще любая жидкость. Такие нахождения где-то вот в водоеме опасность от воды. Также и какие-то преступные действия могут, ну как-то активизироваться вокруг вас ну вот вот этих несколько дней с 12 по 17 но ну, постарайтесь провести их в каком-то безопасном месте и не рисковать с 21 по 24 ваша хитрая венера может преподнести вам какой-то неожиданный сюрприз может быть это будет какая-то встреча неожиданная поездка ну что-то знаете будет сделано на страстях И оно может здорово подогреть вашу любовную тему. Так, с 25 Марс перейдет уже из рыб в Овен. Он там пробудет с 20 не там, а в соединении будет в аспекте, с 25 по 29 в соединении с Юпитером. Смотрите, две эти планеты в этом знаке они действуют очень-очень фанатично очень активно, то есть если Марс с Нептуном это такая тихая, скрытая агрессия то Марс с Юпитером это уже открытая военная конфронтация и у вас все это дело по девятому дому, то знаете, может быть опасность издалека с другой стороны, столкновение может быть с кем-то кто далеко проживает и опасность ну, может быть даже с вашей стороны там проявить где-то какую-то раздражительность, несдержанность то есть, если ваша деятельность связана с управлением, с какими-то боевыми действиями, то вот как раз это ваше время, есть шанс победить. 28 числа Венера меняет знак, она из Овна переходит в ваш десятый дом. Десятый дом это дом связан с карьерой. Здесь он, Венера находится в знаке своего управления и принимает какие качества. Гармонию, надежность, комфорт. Захочется, вы знаете, может быть, как-то выстроить в своей жизни все так, чтобы вот иметь вот эти вот ну, ценности, которые можно потрогать, пощупать, которыми можно насладиться. И 30 числа 30 произойдет новолуние знака зодиака близнецы близнецы это одиннадцатый дом но это вообще это просто вот на время при получении приятных впечатлений когда вот идеальным всего это просто встретиться со своими друзьями и вообще для взаимодействия с большими какими-то коллективами там поездки с ними сабантуйчики. ну кому что кому что нравится ну что ж желаю вам приятного месяца Под, пожалуйста подписывайтесь на мой канал и до встречи в следующем периоде.